Добрый вечер, уважаемые подписчики! Записываем видео отопление тепловым насосом воздух-вода Templari 14 кВт модель HR круглый на улице сейчас у нас на данный момент минус 17,9 тепловой насос потребляет шесть кВт выдает 7,6 COP мгновенный у нас 2,6 компрессор загружен у нас на 68% Теплоноситель 40 градусов. Напомню вам, что дом 120 квадратов с большим остеклением в 40 квадратов. Сейчас 9 часов вечера. Тепловой насос Templar работает один. Также в нем нету тенов, электротенов. Газ вообще не заведен в дом. Справляется самостоятельно. Энергоэффективность уже сейчас, а не в будущем. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Пишите комментарии.